Последнее решение, как и все предыдущие, они все в одном русле идут, все против самфозы, против народа. И я обращаю внимание, что за четыре года, за 4 года вот этой борьбы власти с народом, по-другому это не назовешь, но я еще, откровенно говоря, не видел, почти не видел правосудных решений. Есть, конечно, правосудные, но почти не видел. И эм, начиная, так сказать, с февраля еще 2018 года, когда там небольшая часть акционеров предъявила иски, вот сразу же началось с того, что наложили арест на земли, которые в 70 раз превосходили размер самого иска. Вот уже мы тогда поняли, что начинается просто судилище. Ну и пошло. Потом иски жены, которая <смех> в нарушении всяких традиций Павла Николаевича, которая в нарушение всяких существующих традиций и закона получила две трети. Вот. И дальнейшие, так сказать, иски, когда начали еще и людей из квартир выселять по искам судов, которые семь лет назад приобрели себе жилье. То есть это просто, конечно же, безобразие. Но э, масса нарушений было, я их не буду перечислять. Это целую энциклопедию можно составить. Ведь ни много ни мало, 1200 заседаний состоялось. 1200 заседаний за это время. Но, но я хочу сказать, что, что могло бы быть еще все и хуже, если бы, если бы компартия... Лично Зюганов, если бы наша фракция КПРФ в Государственной Думе не помогала бы и не принимала бы меры. Я лично генеральному прокурору на заседании Государственной Думы вручил петицию от сотрудников совхоза, которые обращали внимание на все те безобразия, которые с ними творят. Но вместе с тем... Я вот с радостью вижу и узнаю, что предприятие цело, что народ бодр, здоров, крепок духом и готов работать, готов воевать. Поэтому всех с Новым годом! Если бы нас в Думе было чуть-чуть побольше, если бы в Думе была помощнее фракция, нас все-таки 57, это маловато. Было бы побольше немного, было бы оппозиции хотя бы половина, мы бы, конечно, этого не допустили, совершенно точно. Мы бы нашли способ, как выйти, скажем, в Конституционный суд с этими вопросами, со многими, которые лично груди не накасаются. Нам для этого нужен 90 депутатов, кстати говоря. Мы могли бы помочь более эффективно. Но вот в этой, в этой ситуации, конечно, конечно приходится, приходится помогать, что называется, наполовину. Но все равно помогаем, помогаем многими вещами. Помогаем. Наши протесты, они все-таки помогают.